«Почему у меня нет денег?», часть вторая. Привет, дорогие друзья, с вами на связи Александр Андреянов, и мы продолжаем тему денег, потому что эта тема – одна из важнейших частей нашей жизни, без которых никакое духовное развитие, здоровье и так далее, и так далее практически невозможно. Деньги – это тот эквивалент энергетический эквивалент который позволяет нам строить отношения между друг другом как ранее было золото или камушки или допустим какой-то кусочек вашего творчества итак друзья давайте поговорим сейчас об этом подробнее почему же в нашей жизни нет денег и как оказывается на самом деле все очень просто сами по себе деньги они нам с вами не нужны вот представьте что у вас допустим миллион каких-нибудь тугриков, которые сейчас не имеют никакую ценность. Зачем вам эти деньги? Вы что, будете э, костер жесть, этими деньгами растапливать, или вы будете что накрываться ими, или есть будете, они для вас будут бесполезны. Так вот, они полезны для вас только в том случае, какую -то, э, если вы на них можете какую-то ценность приобрести. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашей жизни было много денег, измените свое сознание. Пусть в вашей, в вашей жизни будет немного денег, а в вашей жизни будет много ценностей, которые вы хотите на эти деньги купить. Ну то есть, возьмите ручку, листочек и пропишите, что вы вообще хотите. Ну, допустим, жить на Бали, вы хотите виллу, вы хотите дом. Вы хотите путешествовать, всего у всего этого есть ценность, то есть, э, та сумма, за которую вы это можете купить. Так вот, не акцентируйте свое внимание на деньгах, вы акцентируйте свое внимание на тех вещах, которые вы хотите, чтобы в вашей жизни пришли, и тем самым э, вы можете посчитать, сколько денег вам вообще в вашей жизни нужно. Итак, подводим итог. Для того, чтобы в вашей жизни появились деньги, вы должны понимать, куда вы их потратите, на что вы их потратите, для чего они вам, и фокусировать свое внимание на конкретные материальные вещи, которые вам эти деньги могут принести. Друзья, я надеюсь, вам это небольшое, но на самом деле очень важное осознание было полезно, потому что в мое время оно очень сильно изменило концентрацию моего внимания, что не на деньгах надо фокусироваться, потому что это как зыбучий песок, ты будешь все время проваливаться, потому что ты не понимаешь, сколько тебе нужно денег, они тебе все время нужны, и ты за ними начинаешь бегать, они убегают от тебя. И простое базовое сознание – сфокусироваться на материальных вещах, какие вам нужны, узнать, сколько это стоит, и начать это визуализировать и представлять, какая вам разница, как к вам придут деньги. Какая вам разница, сколько вообще это стоит? Ну сколько-то это стоит. Вам же нужна ценность, вот это вот материальное э, проявление, а не сами деньги. Поэтому э, будьте мудрее, будьте осознаннее, обращайте свое внимание на то, где ваши мысли, о чем они думают, и ну наконец-то уже становитесь собой. Хватит бегать за иллюзорными какими-то э, э, мыслями или вот ну, неосознанными какими-то проявлениями, становитесь осознанными, пусть каждая мысль в, вашем, в вашей голове э, имеет место, то есть почему она там находится, задавайте себе этот вопрос. Итак, если понравилось это видео, как обычно, поделитесь с друзьями. Кстати, благодарю вас, что вы делитесь с своими друзьями. Многие люди пишут, что это видео передал брат, передала теща, через всю страну, там, через весь мир, это видео ко мне пришло, и люди за это благодарят, поэтому вы вокруг себя просто репостами меняете жизни окружающих своих людей. Это большая, большая радость для меня, а самое главное, что в нашей голове есть очень интересный критерий. Если человек нам сделал плохо, мы десятеры, э, десятерым об этом расскажем. А если человек нам сделал хорошо, мы его тихонечко по секрету расскажем одному двум. А потом мы спрашиваем, почему в нашем мире войны, хаос, разногласия, ссоры, обиды и все плохо. Да потому что мы не делимся хорошим, делитесь хорошими. Итак, не помню, сказал я или нет, меня зовут Александр Андреянов. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пишите в этих э, комментариях под этим видео, как вообще у вас в жизни, получается, не получается, может быть, вы с чем-то не согласны. Давайте это обсудим под этим видео. Ну и, соответственно, приглашаю вас в личный коучинг, в программы э, «Основы жизни. Первый шаг, предназначение, отношения, энергия денег», которая стартовала и уже набирает обороты, там порядка, наверное, 120 человек уже проходит обучение. Итак, друзья, в общем, рад с вами познакомиться, если мы еще друг друга не знаем, и я продолжаю тему денег, и смотрите третью часть про ценности. Пока-пока!